Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Коротко сначала о сервисе TimeWeb. Это универсальная услуга для создания и размещения сайтов, блогов, лейдингов, интернет-магазинов, веб-сервисов, любой сложности. И, нагруженности. и как здесь зарегистрироваться, вы можете просмотреть вот в этом ролике. А сейчас мы будем регистрироваться в Webmaster. Это инструмент для активных партнеров, благодаря которому вы будете участвовать в партнерской программе на сервисе TimeWeb и получать здесь пассивный доход. А для этого всего-то нужно зарегистрировать себе свой личный кабинет веб и привязать его к сервису виртуальных услуг TimeWeb, в котором вы будете видеть количество ваших приглашенных по вашей ссылке, их покупки и ваши бонусные начисления от их покупок. А главное, что с этого кабинета вы можете не только продлевать оплату за свой хостинг или другие инструменты, но еще и выводить получаемый доход от партнерки на личные нужды на кошелек Юмани, money бывший Яндекс Деньги, То есть понимаете, да, как все здесь а, серьезно, а главное законно. Нажав вот тут на кнопку «Еще» и прокрутив страничку до низа, вы увидите партнерские ссылки с видеоинструкциями для регистрации и на криптобиржи, и на электронные платежные системы, и на другие легальные инструменты, где есть пассивный доход, а также ссылку на весь плейлист сайт с нуля. Находим тут ссылку на регистрацию в TimeWeb. Рядом вы видите пятизначный код. 93 843 для активации и TimeWeb и партнерской программы «Вебмастер». Нажимаем на ссылку и переходим. Для регистрации TimeWeb вашего личного кабинета «Вебмастер». Читаем. Зарабатывайте на партнерской программе до 40% с платежей клиента и выводите средства каждую неделю. Мне уже нравится. А вам? Честный заработок. Люди покупают ценный товар, то есть хостинг, домен, да. То есть это не воздух. С удовольствием пользуется, а вы получаете от этого вознаграждение. Опускаемся вниз и читаем всю инструкцию. Если трудиться на приглашение, то за год можно добиться результата в 10 миллионов российских рублей. Приличная добавка к зарплате. Ниже вы видите размер партнерских начислений в процентах за каждый приобретенный товар на Таймвеб. А тут мы видим успехи за квартал тех, кто вышел в топ-10. Прикиньте, 3 миллиона 649 тысяч за 4 месяца. За то, что просто приглашали. Да тут озолотиться можно. Делаем срочно сайт и приглашаем через сайт, ролики, через соцсети – Друзья, да тут полный колондайк, причем очень честный. Минимум в топ-10 заработал кто-то 346 тысяч рублей российских. Я в восторге, как люди могут зарабатывать. Да если изучить этот ресурс и сделать сайт приглашения только на эту площадку, Подкидывая новости раз в неделю, это уже даст свои плоды на долгий и постоянный пассивный доход. Прокручиваем страничку ниже. Читаем. На почту придет письмо. Для приглашения вы получите и реф, ссылку и баннер. Также вам будет доступен сервис для аналитики. И кабинет, где вы будете видеть свой доход от партнерской программы. Условия просто шикарные. Нажимаем на слово «Регистрация». Вводите свои настоящие «ФИО», чтобы не было потом проблем с выводом. Перед вводом электронной почты проверьте, а входите ли вы в эту свою почту. Не забыли ли вы от нее свой пароль. Внимание! Нажимаем на кнопку «У меня есть код партнера» и вводим вот этот мой код – 93843, просто 5 цифр, для того, чтобы активировать свою реферальную программу. И только после того, как вы заполните все три поля, можете нажимать на кнопку «Зарегистрироваться». При первом входе в кабинет вам тут же выйдет форма «Анкета». В графе «Кто вас пригласил?» ну, можете вписать мой код активации WMED93843. Войдя в свой кабинет веб-мастер, нажимаем сначала «Заключить договор». Выбираете свое гражданство и очень внимательно читаете весь договор. Что вам нужно сделать, чтобы не наделать ошибок? Опускаемся вниз, ставим галочку и нажимаем «Отправить данные». Вас перебросят на страницу заключения договора». Эта сделка состоит из трех шагов. Первый шаг. Вам нужно еще раз ввести свои действительные данные. ФИО и паспорта. Прокрутите вниз и вписывайте прописку. Телефон и e-mail. Нажимаете на зеленую кнопку «Отправить». Это был шаг первый. Шаг второй. Тут нужно ввести номер кошелька от EPS U-Money. Если он у вас есть, вводите. А у кого его нет, то просмотрите вот этот ролик, как зарегистрировать этот кошелек u -Money. Ссылку на регистрацию на этот кошелек я выложу под тем роликом и под этим тоже. После просмотра этого ролика и после регистрации в Юмане вы уже будете знать свой номер кошелька. И теперь вы переходите опять, где нам нужно вставить этот номер и завершить второй шаг. Нажимаем на зеленую кнопку «Отправить». Нас перебрасывает на последний третий шаг. Нажимаем на кнопку «Скачать документы» распечатываем эти документы, затем подписываете эти документы на седьмой и десятой странице, ставите там число сегодняшнее, еще раз фотографируете уже с вашей подписью и с числом и годом, отправляете документы по очереди, первым документом отправляете развернутый паспорт, где, на котором ваша фотография, во вторую строчку отправляете седьмую страницу с договора и в третью строчку, десятую страницу с вашими подписями. И нажимаем «Отправить». Если вам что-то непонятно или что-то не получается, вот у вас здесь есть техподдержка, обязательно пишите, и вам ответят. Итак, я загрузила документы и нажала «Отправить». Мне предлагают записаться на конференцию. Нажимаю «Узнать подробнее». Выбирайте «Хочу прийти» или «Быть спикером». На свое усмотрение. Возвращаемся в кабинет. Видим, что документы на рассмотрение. Изучите, как работает ваша партнерская ссылка по вашему ID. Вот, либо по этому скрину, либо в самом кабинете. А я нажимаю поочередно вот на эти три соцсети. И делюсь ссылками на свой веб-мастер на своих страницах в этих соцсетях. Поделилась. Перехожу, например, в ВК. Теперь захожу на свою страницу Вконтакте, опускаюсь вниз и вижу, что мое объявление на моей странице. Я нажимаю здесь «Поделиться». У меня есть две группы в сообществе. Сообщество «Призм» – «Поделиться». Сегодня я поделюсь в этом сообществе, завтра во втором. И дальше у меня есть не мои сообщества. Заработок, заработок, работа. Я открываю поочередно и я делюсь. Перехожу в группы, которые я открыла, и делюсь в этой группе «Опубликовать». Не более чем в 20 группах в день вы можете делиться этой ссылкой. С память не нужно, вы можете что-то писать, можете ничего не писать. Главное – делиться, и люди будут приходить по вашим ссылкам и регистрироваться. Это первые шаги, как распространять свои партнерские ссылки. Следите за выходом новых роликов в плейлисте «Сайт с нуля». Именно в этом плейлисте я буду выкладывать бесплатную информацию, как создать сайт с нуля от А до Я, как его настроить и раскрутить бесплатно. И, конечно же, как зарабатывать на партнерских программах. Благодаря этому нашему сайту. В описании под роликами буду выкладывать очень полезные коды, промокоды для получения разных плюшек. А на этом у меня все. Желаю всем пройти бесплатный курс на «Отлично». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под видео и переходите к следующему уроку в плейлисте «Сайт с нуля». Всем удачи! С вами была Валентина Синема-2.